А знаете, в чем ваша сила? Не в том, что вы красивы, И не в уме, и не в харизме, Не даже в том, что вы опасны, Не в чуткости, и не в уюте, И хитрость силы не добавит, Ведь тот, кто обхитрить желает, Сам будет, как дитя, обманут. Сила внутри, сила в глазах, Сила в поступках и словах, Сила в движении и цели, Когда в душе жизнь запредельно, Когда вам молвят, ты живая, Ты море света источаешь, Сила в желании добиваться, Судьбу творить, жить не бояться, Каждое утро просыпаться, Как в первый раз.